Вам не страшно было приходить с портретом Сталина? А что, Стали? Нет, а вы бояться На Несколько лет не пускали, выгоняли. Ну, бояться этого теперь. Все равно прорвемся? Конечно. Спасибо, с праздником. Вас тоже. Ребята, привет! Здравствуйте. Что мы сегодня празднуем? День как победы. День Победы. Кто победил? Советский Союз, Советский народ. За счет чего? За счет, во-первых, э, за счет сплочения народа. За счет того тех патриотических чувств, которые народ встал, поднялся и, разумеется, грамотной политики Сталина. Имя Сталина, оно должно быть, должно помниться. Сыграла ли на победу э, строй, социалистическая экономика, Со... потому что против нас воевала целая буржуазная Европа? Да, я считаю, что, конечно же, сыграл. Это идеология социалистическая, строй наш, э, он как раз исплачивал наших людей. Сейчас начинают забывать о важности социалистического строя, потому что как капиталистическая модель перешли. И поэтому я считаю, что да. Вы как считаете, коллега? Да, я, да. я, я с тобой не расскажу. Как вы думаете, почему советская символика сейчас только у активистов? Со стороны властей про Советы сказано ничего не было. Вместо музыки, которая была, сейчас играет наконец-то, наконец в самом начале, да, говорили только про то, сколько было смертей и сама организация. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому отрицательно, потому что цвет победы красный. Победила не только Российская Федерация, а победил Советский Союз. И, кстати, я не активист никакой. Вот у меня красный, красный флаг, где написано СССР, Совет, Союз Советских Социалистических Республик. Почему вы решили выйти со знаменем? Потому что показать свою гражданскую позицию. Потому что цвет победы, еще раз говорю, красный. И надо идти с красными флагами. Вы Победу... то, что происходит сегодня или против в целом? Что происходит сегодня? Сегодня идет праздник. Сегодня мы празднуем День Победы. Люди выходят. Посмотрите, нас миллионы, нас тысячи по всей России, по всем странам СНГ, даже за рубежом, даже в той же Германии. И то люди празднуют. Некоторые же были на стороне советских войск, Красная Армия также вступали. Также были завербованные люди там за границей. И все отмечают эту победу. Победу над фашизмом. Здравствуйте. Кто победил во Второй мировой войне? Разумеется, Советский Союз. За счет чего? За счет командования Иосифа Бестарионовича Сталина. За счет экономики в том числе? И за счет экономики в том Но числе. За счет, тр... за счет подвига советского народа. А... И на войне, и в тылу. Но тем не менее, экономика сыграла какую-то роль? Экономика сыграла очень большую роль. Экономикой командовал этот период Лаврентий Павлович Берия. Наркома обороны. Как вы относитесь к тому, что э, знамя победы, советский флаг в основном выносят люди самостоятельно, то есть э, властями не организована память тому государству, которое победило Второй мировой? Знамя победы по закону 2007 года это, э, это символ государственный, и он чтится наряду с государственным флагом. То, что у нас власти это не делают, я не знаю почему. Поэтому закону сегодня 9 мая это знамя должно подниматься наряду с государственными флагами во всех учреждениях и муниципальных образованиях страны. это безобразие. Это наше, с позволения сказать, элита управляющая, так скажем, не уважает интересы народа, которым она управляет. Вот я это знамя принес здесь, я читаю память предков. А товарищи, которые управляют нами, они не очень этим занимаются. К сожалению. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Харченко Дмитрий. Я работаю в Горном университете. Кто победил во Второй мировой? Советский Союз и союзники. За счет чего? За счет героических усилий наших воинов. Экономика была как-то причастны к победе? А экономика, она вообще везде. Она всегда есть. От нее никуда не убежать. И, естественно, она каким-то образом тоже влияла и на победу в том числе. То есть, работали не только, э, воевали не только э, фронтовики, ковали победу в тылу, Создавали патроны, добывали полезные ископаемые, разведывали месторождения. А весь этот большой процесс, он называется экономикой на самом деле. И экономика в Советском Союзе была, она была достаточно сильная. И в том числе э, за счет этого мы смогли победить. Самая большая разница, что в Советском Союзе была социалистическая экономика, в то время как против нас воевала практически вся буржуазная Европа. Да, так и было. То есть э, заслуга социалистической экономики перед капиталистической? Ну, здесь, наверное, сплав... Э, Подвига народа, сплав, э, может быть, таланта, руководящего, да, там на тот момент страны, сплав э, талантов военноначальников. То есть это все вот в совокупности, помощь союзников, естественно. Э, наверное, вот ты дало нам эту победу. А в честь чего парад 7 ноября? 7 ноября? Сегодня, сегодня очень неожиданный вопрос, конечно, да. Вот, 7 ноября мы празднуем, господи, там День народного единства, да, сегодня мы празднуем. 7, 7 ноября парад в честь парада 45 -го года. турно университет сегодня выходил с российским триколором. Почему власти а, не показывают красные флаги, не вывешивают красные флаги, Зная победы и то несут исключительно по доброй воле сами граждане? А, я не могу сказать. А как вы к этому относитесь? Я к... Знамени Победы отношусь очень хорошо, я отношусь позитивно к социалистическому прошлому, российскому, да, вот и вообще э, ну вот к советскому прошлому. Я считаю, что огромное количество достижений э, вот, э, и российских, и э, других союзных стран, они были вот именно вот во время социалистического периода. Но это наше прошлое, мы к нему вряд ли, наверное, вернемся, и поэтому, наверное, правильно, что мы э, сегодня не забываем, сегодня мы идем под российскими триколорами, помня о том, что было сделано так... Тогда, в те годы, и с уважением к этому относимся. Вот, и, ну, я не согласен на самом деле. Знамя Победы, вот оно мелькает, его здесь очень много, и, наверное, даже больше, чем российских триколоров. Ну, это так. Вот, вот сзади, кстати, сзади флаг э -э -э, фактически Советского Союза, вон, вон он есть. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Здравствуйте. А кто победил во Второй мировой войне? Советский Союз, во-первых. А потом уже Америка, Франция, Великобритания и прочие нахлебники наши. А за счет чего? Ну, за, счет, э, э, за счет чего? Такой, конечно, вопрос. Ну, как говорится, русские не сдаются за счет этого, за счет нашей воли к победе, за счет э, что патриотизма, правильно вот мне подсказывают, за счет этих факторов, я думаю, мы и победили. А... У нас была единственная в мире социалистическая страна, против которой боролась объединенная капиталистическая Европа. Экономика сыграла роль в победе. Конечно, то есть за счет того, что в тридцатые годы была проведена, проведена индустриализация под руководством Иосифа Чистялина. Вот у нас было хорошее. Материально-техническая база, за счет которой мы и одержали победу, что очень быстро наладили производство в нужном количестве самолетов, танков, и прочей военной техники, все это, конечно, сыграло решающую роль. Но и человеческий фактор, я еще раз повторяюсь, он, наверное, все-таки на первом месте у нас, что русские не сдаются. Как вы относитесь к тому, что знамя победы и красные флаги сейчас на площади здесь присутствуют исключительно у людей, которые сами их вынесли? То есть наши власти вывешивают триколоры, цветочки с лебедями? Ну, наверное, наша власть, потому что у нас сейчас как Советского Союза уже, к сожалению, нету, вот, и сейчас мы живем в российской федерации, что как? Что сейчас официально, то и вывешивается. Вот, что все-таки знамя Победы и флаги Советского Союза, это уже оно э, ушло в прошлое. В том плане, что такого государства уже нету. Вот, поэтому... А почему вы вышли со знаменем Победы? Ну как, это символ Победы. Это Победа, это символ Победы, знамя Победы нашей. Вот Именно это знамя подняли над Рейхстагом Егоров и Кантария. Вот. Поэтому все. Дань. дань традициям. Вот. Хорошо, большое спасибо. Пожалуйста, до свидания. С победой. С победой. С